Так, ну что, всем привет, дорогие нумизматы. Так, я выбрался на природу, хочу вам показать одну интересную штуку, приложение. Называется «Монеты мира». Значит, здесь есть в, в этом каталоге, очень хороший, он такой интерактивный, удобный. Я загрузил себе, значит, монеты России 97 -го года плюс, да. Ну, здесь есть монеты евро. Не знаю, то обновлять надо, но пишут, что надо обновить. Ну не надо все равно ну, мне это приложение нравится давайте посмотрим по ценам здесь очень удобно особенно для кладоискателей будет это очень хорошо здесь можно вести учет своей коллекции ну, города герои 2 рубля 9 монет здесь давайте посмотрим с -го года вот первое город керч и описание монеты есть да сеть недоступно. ну ладно Города-герои, полное описание, Московский монетный двор, ММД-тираж 5 миллионов, старость нитеринга, львенопокрытие и так далее, и так далее. Ну это физическая информация, описание аверса-ревеса, гурт. Ну, допустим, если бы я купил эту монету, да, я бы, поместил бы я себе в коллекцию, допустим, плюс поставлю, у меня монета такая в состоянии АНС, вот она, хоп, я так перевел. И нажал сохранить, как бы, да. У меня эта монета как бы в коллекции есть уже, да. Единичка добавилась. В конце, когда я ввел все монеты свои, я бы нажал бы на статистику и посмотрел, сколько... Ой, где она у меня эта статистика? Синхронизация выключена у меня, колокольчик у меня подключен. Статистика вот. Да, в магазине может любом купить статистика. Вот нажимаю статистика. Итого у меня учет моей коллекции оценивается в 3200 рублей. Ну там я несколько дел для пробы. То есть всегда можно знать стоимость своей коллекции. Или давайте посмотрим элементарно. Допустим 2 рубля. 2 рубля 2007 года идет. Так, 2 рубля 2009. Посмотрим. Опа. А, вот здесь я поставил, что у меня аж 8 штук. Ну ладно, у меня есть всего лишь одна стоит 400 рублей санкт-петербургский 100 рублей ну как бы немного да ну но... хотя я просматривал каталог сто процентов в каталоге цены немножко занижены мягко говоря немножко либо цена просто устарела информация старая нет да. так давайте посмотрим 5 копеек 2002 года без московского без вообще без монетного двора. Нет, это у нас должен быть год 2002 -го. Обычная московская Московский двор вот 20, Санкт-Петербургский и без монетного двора 30. Ой, 9000. Без монетного двора 9000. Так. Так, 100 рублей 92-го, биметаллическая 1000 рублей стоит Московского монетного двора 92-го. Аверс, реверс, все. Не так много описано. Мне вот что удивило очень сильно. Ошибки и особые случаи. Давайте посмотрим про кофе. 1,91. Что здесь за ошибка? Дата смерти 52, 53 должна быть. Новоделы я хочу посмотреть. Здесь есть новоделы. Отдел, новоделы. Я ни одну из них не видел. Кроме, кроме, сейчас расскажу, вот этой, вот этой. Вот, вот это я видел. 800 рублей. Я видел, Диномизмат оптом купил. Кто-то ему продал. Либо интереса нету, либо некогда, про... некогда продавать. Тираж 52 миллиона. Это, наверное, суммарно вместе с новоделами. Что, что у нас в описании? В 88-м году был совершенно повторный выпуск монеты новодел. Только с... в качестве профлайк с изменениями параметрами. Ага, вот, тираж 55 тысяч экземпляров. Чеканка повторного выпуска монет также произведена на Ленинградском монетном дворе. Да, наверное, их много, поэтому дорожают медленно, продаются медленно эти новоделы. Очень трудно спутать, что из них не новодел, наверное, из-за этого. А вот он, Ленину 100 лет. В качестве пруф, ого, в качестве пруф монета стоит 30 тысяч рублей. Неплохо, Ленин устроился. А регулярно чекает на 3000 до 20. Понятно. Ну что, неплохой каталог можно вести. Можно вести свою коллекцию, говорят, купить можно что-то где-то. Давайте посмотрим биометаллические. Да, кстати, я нахожусь сейчас в Гальяновском районе города Москвы. Это у нас, вкратце расскажу о пруде. Это Гальяновский пруд, его сделали в начале 80-х годов. Здесь было болото, река здесь, очень мелкая река проходила, конечно, к этому болоту. Основной поток пустили под землей через трубы. Естественно, забетонировали берега залили заполненной водой и сделали пруд в 80-х годах а уже в 2011 году здесь проложили тротуарную плитку и люди как бы полноценно уже используют этот парк и здесь гуляет ну достаточно неплохо ставьте лайки всем пока